тихо Стой, стой, стой! Нет, почему не дехать Значит, у нас сейчас вырвется! Вы что Что-то сейчас прям произошло, вот сейчас это самое. Какие-то бандиты. Какой-то там хандит, господи! Не, вот сейчас вот только что засел в дыраку зачем я не, не, не понял еще. Что случилось? Еще один? Ого! Дверь держите! Дверь держите! Держите! Да что это? А слушай, что это? Что это? Лови его, ну, Который... Семь, Сякий, а у что-то еще более угарное началось. Тут еще еще какие-то люди, то самое, драки устраивают. вообще творится уже. С бюллетенями. Еще одного поймали в брошек. Адовый дерется, короче, вырывается. Что-то такое. Вроде Хорошо, сюда. давай. Зай, <связь> Отсюда. От, ни, ни, ни, ни, откуда они не убедутся, Он сейчас уничтожит, полетенчик! Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп, они сейчас привлечение уничтожили, доказательства свои, как то самое, а надо, надо, Надо чтобы ну, они не уничтожили потому не что они сейчас... Все туда? Я свидетель преступления, и я обязана оставить заявление. Давайте спокойно, спокойно сейчас, ждем. Мы совершенно спокойно. Подождите, давайте назовемся. Хорошо, одни здесь, подождите, дверь все. Да, ну вот, мы ну, от а а дверь открыта, они здесь, мы ну, здесь. Все, все, все, все, все. Все. Вон вот он, ребята, дверь открыта. Да. Он, он, он, он. нет, он. Вот, вот он, мы здесь, все, дверь открыта, спокойно. Не, сейчас нормально все уже. Тут еще просто один ярый бросчик. Снимай. Просто не проходил, да, ребята, Всё, власти. Все, не да. Сво своих ни одного Я не нет. Я да. что он будет уничтожать. Да. Я не верю никому и ничему. не. А вы Я не сотрудник полиции. Ага. Сотрудник. По крайней мере, не наш. Я не сотрудник полиции. Да. Я... Вот приехала оперативная группа, сейчас заберу как Не молодой человек? Нет, мы сначала оставим заявление, распишемся на вещественных доказательствах. Походите. Пусть и меня забирают. Сейчас все разберут, заходи. Да, вот уже просто сейчас активно все происходит. Ну, да, тут ну, это самое, да, понял. Ну, знаю, это... а, а, хорошо. А вот я смотрю, сейчас участок надо, но сейчас то там вот это самое. Все сюда сбежались и что там происходит, срочно возвращаемся. Да, нам, у нас тут совсем да, полный просто. Один, второй тут это... Только и делают... Ну, Соколов тут сейчас попытается проникнуть. Он, его нет, он он где-то рядом. Хорошо, давай. Ага, давай. Что там вообще такое оттворится? Там драки вообще затеяли на первом этаже. Еще какой-то вбросчик с бюллетенями. Его, короче, несколько человек еле-еле как задержали. Они пытались уже уничтожить эти самые бюллетени, которые бросить хотели. Я не понял, что произошло. Девушку повели. Вот потом какой-то еще вбросчик оказался. Начались какие-то там драки. Они попытались как-то уничтожить это все. О, здоровый! Там такой оттворит. Это еще. Такое творится? Так, поймали бросчика, да? Одну в начале поймали одну. Ага. Бросчика. Она здесь сидела, да? Сидела. сидела ну, сняли здесь как, как наблюдатель она сидела? Из... Нет, Нет, она здесь сидела как правонарушительница. <звы> Полицию вызвали. <звы> <звы> Потом. <звы> что значит хватит камеры? Потому что нарушение зашло, нет, так мы же не вас. А не... вопросы? Никакой. А, к ней есть вопросы? Нет, да, никаких. А к вам... К вам нет вопросов? Ладно, давай, если что, присядем, чтобы не раздражать еще раз. Это, да, в общем, мы ну, поймали, все вроде было нормально. Mm -hmm. Сидел, идти спокойно, ну, питал, что-то такое, ну, подконтрольно вот все было. Поймал, я только отошел, и там поймал, что конец справа на священный голос, это единой России. Да Ты... ну! Да? А у них ну это я потом расскажу, почему такое могло произойти. Ну вот, соответственно, а, да, поймал, здесь сидели, вызвали, потом повели, кто-то вдруг... Сейчас раз... никто не смотрит больше. Так, да. сейчас никто...